И всем привет, ребята, с вами я, мистер Ильичик, и сегодня у нас будет миссия убить президента. Я подготовил себе вот такую вот крутую точил набрал кучу оружия, вот такая вот точила с бронелистами, внедорожник, чтобы мы сразу ушли. С планом отхода подготовил кучу всяких оружия, миниганчик. Эмочка, там что у меня калаш есть, снайпа думал со снайпы я вынесу президента что ж, садимся в машину и едем на нашу точку пока что никто не подозревает еще даже не знаю я поеду силу а сегодня у президента нашего конференции и мы должны его убрать потому что награда очень большая нам дают за его гол Потому что он там мне сказали, что он жюльничает и забирает деньги у всех людей. Поэтому у меня нету нормальной машины все еще. И это моя единственная машина, которую я купил на последние деньги. И поэтому нам надо ее устранить, чтобы все было нормально в нашем Лос-Анджелесе. Все тихонько. Сейчас без расколок движения, чтобы нас не спалили. Тихонько. Просто проезжаем. И вот занимаем позицию на улице. Проезжаем, проезжаем я вот сюда вот и вот в этот парк все отлично первый шаг уже выполнен заедем тихонько вот сюда Опа. елка жестко уходить мы будем именно с этого парка вот отлично сохраним машинку ребята давайте он предлагаю вам взять снайпу и просто пока что выследить, посмотреть, что там, сколько здесь геликов, сколько полицейских. Вот сам президент, вот он. У нас есть винтовочка побольше. Опа. Ой. Я не знаю вообще. Я что-то мне не очень нравится, вот эта вот идея с президентом. Но он там, видите, что-то выступает, что-то делает. Так что, давайте его все-таки уберем. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Раз, два. Уходим. Уходи, братуха. Так, пока меня, походу, не обнаружили еще, да? Так, тихо тихо тихо полицейский Три звезды уходим, ребята. Наш план отхода, знаете какой? Все, угнали ребята. Мы устранили президента, надеюсь, бабочки нам не будут. Блин, там полиция прям на меня на... едет. Черт, меня прям окружили с двух сторон. Короче, едем. Вот сюда, вот. Вот к этому вот месту. К этому перекрестку Блин, пацаны, они сейчас спали. Опа. Опа. Жестко, блин. Опа. С походу еще никто не спалил. Опа. Что за каша? Я сегодня а, ничего не вижу. Все тихо пока что. Давайте угоняем. угоняем. Бронили, что ты надеюсь меня защищают. Вау! О, блин, упал. Опа. Все. Все, пошлите. Там трасса, походу, да? Трас нам не надо, нам вообще сейчас спалит, если мы будем на трассе вообще находиться. Поехали, поехали по нашему пути, который нам нужно. Нам всего километра ехать, а Типа, вертолетчик пока меня не видит это отлично блин придется все равно опа смотрите что я нашел Удар... опа отлично вау погнали чуть не бабахнула машина видели У меня пока там патрул проезжает проезжает патрул 700 метров блин давайте еще зайдем все все все, все. Очень резвый мотору, это ты, ты чего, ребята, я вам скажу. Ес! Yes! Мы скрылись, мы скрылись. Отлично, ребята, отлично. Пост... Надеюсь, получим деньги, ребята. Деньги я получил, как видите. Теперь у меня на счету. 23 миллиона 237, то есть миллионов долларов. У меня было 98 миллионов долларов. Так что, ребята, все отлично. Хотите вторую часть? Пишите в комменты. Мотор очередь. Смотрите, прям как он. Прям жестко. Ну что ж, ребят, а с вами был я, мистер Ильичик. Всем пока. С вами был. Думаю вам понравилось мое видео. Также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Также ссылка на в описании. Пока-пока.